Решение принято единогласно. Это война, не Крыма. Запад или Востока битва идет незримо. Света любви, порока. Демону нет покоя. Снова расправил крылья. Всех бы в свои мир потопить в насилие. Подлый змею жалит из своего болота. Память стереть желает нам о небесной сотни Хватит уж нам Абхазий. Темени средневековья, остановись, зараза, или захлебнешься кровью, близится крах империи, зло еле-еле дышит, нам ли страшиться зверя, воля подарок свыше? Снова мы на распутье. Свет или тьма пучина. Вон с Украины Путин. Воймется и сын.